Два полосовых магнита обращены друг к другу северными полюсами. С помощью железных опилок можно получить картину магнитных полей. Два полосовых магнита обращены друг к другу разноименными полюсами. По картине, полученной с помощью железных опилок, видны линии магнитного поля. Повторим опыт с подковообразным магнитом. Перед нами картина магнитного поля подковообразного магнита.